Этот день начался так же, как и любой другой в день в моей скучной и заурядной жизни. Но только болела голова сильно. Плюсом этого дня это, конечно, нельзя было назвать. Мне было очень больно. Но я не заметил одной маленькой детали. У меня был включен ноутбук. Голова прошла, и я заметил, что он был включен на страницу какого-то странного человека. Влад Стрельников. Он хотел добавить меня в друзья. Я думал, стоит ли добавлять его в друзья. Мою страницу однажды уже взломали, поэтому я решил не добавлять его никуда. Но тут у меня снова вдруг заболела голова. Не в силах сопротивляться, я все-таки подписался на него. Его сообщение не заставило меня долго ждать. Я решился ему ответить. Я уселся за стол, включил камеру и начал записывать ролик. Всем привет! Сегодня мне написал вот этот довольно-таки странный челик. И ради вас я ему отвечу. Потому что явно он что-то от меня скрывает. Но так как вам неудобно смотреть вот в зеркальном виде. Я вот этим одним клопком переверну экран. Все. Смотрите, что я ему напишу. Привет. Ты мой подписчик. Зачем я нужен тебе? И смотрите, что он мне написал. Он просит перейти по ссылке в группу, вступить в нее и написать админу. Но так как я знаю такие приколы, я ему отвечу, что нет. Нет. Спасибо. Я знаю, что ты хочешь меня. Нет, спасибо, я знаю, что ты хочешь меня. Ломать. Меня не проведешь. Так уже было совсем недавно. Смотрите, он мне что-то написал. Повернуйся. <coughs> Что? Наверное, ему вот так и напишу. Что? Чувак. Ты какой то странный. Даже не понимал, в чем прикол. Даже не понимаю, в чем смысл. не знал он походу как-то контролирует мою голову палочник ну ладно все надо закрывать Он, походу, опять что-то написал. Я ему написал, привет, привет, мне один чел сказал тебе написать, кто ты. Ну, нормальное начал диалога. У меня сейчас камера выключилась, поэтому мне придется перезаписывать. Так вот, смотреть, чем мне написал. Опять, как странно начал, так странный ушел. Прощай, если будешь делать все верно, я тебя не потревожу. Но надеюсь, мне эта головная боль пройдет. Ну а написал этому самому палочнику но пока ответов от него не поступает ну ладно пока что мы ждем ответа от нашего палочника хочу пояснить как работает узлов обычно люди получают доступ к вашему аккаунту но конечно же с помощью паролей они находят способы их выяснить. Иногда даже взламывают ваш собственный компьютер. Да, так что вам есть о чем волноваться, если вас взломали. И сохранять новый пароль. То есть в хроме есть вкладка пароли, он там их сохраняет. В данной ситуации это будет самая глупая вещь. Так как взломщик хакер снова проникнет на ваш компьютер и снова еще один раз вас взломает лучше запоминать все пароли самому и держать их в голове и лучше вводить их вручную и а, ну и хакер тогда не узнает ваш пароль не сможет получить доступ к странице главное как работает взлом не страницы а группы вконтакте целой группы. Хакер взламывает вашу страницу, либо же как-то втираясь к вам в доверие и заставляет вас или убеждает назначить э, руководителем группы. Руководителями нужно назначать людей только самых доверенных и лучше всего тех, с кем вы знакомы в личной жизни, а также Тех, кого вы знали еще до создания вашего сообщества. Это будет гораздо лучше, так как им вы можете доверять. Так как есть люди, которые втираются вам в доверие и общаются с вами как с другом несколько месяцев. И все это только для того, просто для того, чтобы увести вашу группу ВКонтакте. Лучший способ защитить свою страницу и группу ВКонтакте это настроить а аути... ау... лучший способ защитить и группу, и страницу это настроить двухфакторную аутентификацию ну то есть когда вы входите вам на телефон будет приходить СМС ну, и и вы должны будете подтверждать то что это вы ваш ак вас будет очень сложно взломать это конечно возможно но если у хакера нет особой мотивации там например если у вас огромная куча денег на странице, то тогда ему не зачем будет вас взламывать. А если у вас есть та самая крупная сумма денег, и хакер хочет получить ваши деньги, то смотрите, как вам надо сделать. Нужно купить компьютер или телефон и поставить на него только вот этот аккаунт, чтобы только с этого компьютера был доступ к этому аккаунту. не Ни ватсапов... Неодноклассиков. Хакер может вам просто фотографию с вирусом скинуть. Она у вас через WhatsApp автоматически сохранится. Все. На вашем компе вирус, который выдаст ваш пароль. И да, на таком аккаунте тоже следует настроить двухфакторную идентификацию и не сохранять пароли в браузере, конечно. Также, если вам кто-то пришлет ссылку, и если вы не знаете, кто это... Конечно же не переходите, даже если он напишет, никто не, на... не подписывается на мою группу ВКонтакте, подпишись хотя бы ты, пожалуйста. Как бы вежливо к вам человек не обращался, скорее всего он хочет вас взломать, поэтому ни в коем случае, ни по каким ссылкам не приходите. Даже если человек говорит, что вот это, типа он хочет себя прорекламировать и, и даст... Ну вам, конечно, денег, если вы перейдете. Не переходите. Рекламодатель, или кто там дает вам деньги за рекламу, он никогда вам ссылку такую не скинет. Просто так. Поэтому лучше таким хакерам не доверять. В общем, сообщений так и не пришло, поэтому думаю, уже можно сказать, что это фейк. Я, может, оказывался неправ, но мне ответили. Давайте я напишу а, Когда я в последний раз срал Ну и поставим ему Смайлик Печатает, смотрите-ка. Как ты смеешь так небрежно относиться к своим проблемам? Он думает, что я не понимаю, что это всего лишь игра, что он всего лишь тролль. Каким проблемам? ждем ответа. Хотелось бы спеть строчку из песни Цо, но я не буду этого делать. Он согласился сказать, когда страл. Вчера с 19.38 по 19.54. О, я даже не засекал тогда. <смех> Вау, ты ж. Ш... Ш... Ш... Что... Помешан... <смех> На... Мне. Я вот немного переставил компьютер, чтобы вам было и меня видно, и компьютер, и чтобы я никуда из кадра не пропадал. А пока палочник мне написал новое сообщение. Ну давайте ему просто напишу, почему. Я честно, серьезно к этому не отношусь. Ну Вообще, Лад Стрельников какой-то странный тип, как по мне. Вообще, какую-то дичь пишет. Ещё то про меня говорит, я его не боюсь вообще. Ну вот, Палочник просмотрел сообщение. Думал, а, вот он, он пишет. Ну давайте мы ему теперь уже более грубую ответочку настрем. ты всего лишь жалкий тролль ни к чему это не приведет ждем ответа просмотрел ще еще что нибудь напишет. мне уже становится интересно что будет дальше я дам тебе три задания и оставлю в покое, если выполнишь. Но если вы это смотрите, это значит, что что-то все таки произошло. Не иначе. Какие? И кстати... Ты знаешь... Влада А4... Не. Влада Стрельникова. Он меня привел к тебе. Печатает. Походу знает. Перестал. Снова печатает. Нет. <свят> Думаю, что это мой друг. <свят> он, он просто выл и всплыл. <свят> Ч пишет. Но, но это явно намерки на <свят> его смерть. Просто админ группы. Я тоже хочу быть админом группы Пропалочника. <смех> у него спросил как стать админом пишет <смех> админами становятся те люди которые попали в мои щупальца. И не выбрались. Ну ладно. Он говорил что-то про три задания. А если я... ...выполню три задания... Дашь админку... Ха-ха. Интересно, и ухбесть, что я не отношусь к этому серьезно. Ждем. Возможно, если ты их выполнишь, посмотрим, как ты это сделаешь. Ну. Ну. Давай задание. Я вот не пойму, полочники защупались что ли, так медленно пишут? Не, я все вырезал, когда он пишет. Он гораздо дольше пишет, чем вы видите. Первое задание. Нарисуй меня на бумаге, только не забудь про задний план, то есть Пермский дом, а то завалишь задание. Ну ладно. Эта бумажка подойдет. Я потом покажу, что... Ай, стаканчик. Ну ничего страшного. но не особо крупный нарисую. Простите, мне нужно было место. я лучше всех разбираюсь в, порядке, в сериях домов и тебя. Тебя. гладкий криминал <жу> Мы пошли Мы специально прогуляли школу. он пишет что я <с <quelle> <с <tide rolling> <с tide> это <instrumental> он пишет что наблюдает через окно за мной в <с skill> Пишет, что таких как я легко прибить. Посмотрим, кто будет прибит в конце. Тебя, тут мой, гладкий криминал! Так, но... Основную часть я нарисовал. Я нарисовал только одну секцию, надеюсь, ему будет достаточно. меня почему-то был двухэтажный. Готовы. Правда, дом двухэтажный. Остался сам палочник. готов. Ну что ж, извините, я должен вас отключить, чтобы сфоткать и отправить. Он дал моей работой. Он написал хорошо. Скинь свой адрес. Что? Я просто напишу что. Он шутит. Он говорит, что ему достаточно только виды из моего окна. Ну ладно. Простите. А я вас снова должен отключить. Смертоносный палец. Ну в общем, я ему скинул фотку. Вы, конечно, увидите ее с цензурой, хотя... Ладно. Не буду так уж и быть. Отлично он пишет. Ну что, дает третье задание. Такое же лоховское. Влад. Третье задание. Попробуй слезть на улицу через окно своей комнаты. Серьезно, я не буду этого делать. Я, я на седьмом этаже нахожусь. Ты с... сдурел. это предлоги с глаголами не пишутся с глаголами только приставки. Я ему написал, что ты, ну, что он заболел, что я на седьмом этаже <coughs> и что я не буду прыгать. должен лежди меня я давно мечтал на тебя посмотреть я давно мечтал на него посмотреть у меня в рту нет желачки Но у меня есть орешки. Посмотри в окно, я уже тут. Ладно.